чего начать, если я хочу отношения? Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева. Я уже 7 лет в онлайн а, помогаю женщинам создать свою счастливую семью или свои счастливые отношения, свои красивые истории любви. До этого я занималась только в офлайне своих подруг, которые рядом со мной. Я всех выдала замуж. Раньше, чем вышла сама, у меня была задача понять все, как есть, только потом выходить замуж, чтобы уже не делать ошибок, как было в моем первом браке, чтобы уже писать чистого листа. Мне удалось мое, мой обед выполнить, я узнала все тайные секреты, теперь делюсь этой информацией в интернете. Под видео вы можете увидеть... Все соцсети, в которых я есть, в которых можно со мной связаться. Можете писать мне в личные сообщения. Какие-то вопросы. Буду благодарна вам за комментарии. И поехали. Значит, с чего начать-то? Да? Вот женщина хочет отношений. С чего начать? Первое – это диагностика. Да? То есть, когда вы хотите вылечить зубы, вы идете к, к дантисту, и он сначала вам говорит, что вот на такую-то сумму у вас там надо починить. Да? А, здесь у нас немножко не так. Диагностика, здесь диагностика, я вам говорю тоже, что нужно делать. А, приходите ко мне на такую безоплатную диагностику. Я провожу две безоплатные диагностики в неделю, так что можно смотреть а, в соцсетях, записаться ко мне. Все мы находимся на разных уровнях. Кому-то нужно просто вот запятые над «и» поставить. да? И вот все, человек прокачанный. Ко мне очень часто приходят классические психологи, которые успешные психологи, не видят за собой какие-то белые пятна. И вот мы с ними разбираем, где эти белые пятна, нормализуем, гармонизируем, создаем то, что э, будет уже вести ее в ту реальность, которая ей нужна, которая будет ее мечтой. И вот здесь э, с ними очень легко работать, с психологами, которые уже проработаны, там, и границы у них проработаны, и там чувство вины проработано, и там еще что-то, там отношение к себе, любовь к себе, там все это проработано уже. С ними очень легко, их чуть-чуть направил, полтора месяца работы, и все, у нее начинается ее красивая история любви. А с женщинами, которые э, ходят по бесплатным де... каким-то вебинарам, с ними сложнее всегда, с ними больше работы. То есть они думают, я там уже 5 лет смотрю бесплатные вебинары, да? но работа это не проводится. То есть да, она на каждом вебинаре какой-то инсайт получает, это 100%, может 2, может 3 инсайта, может 10 инсайтов. Но работы над собой не проделывает. То есть там какие-то минимальные практики, но сделает она ее один раз. Некоторые практики надо повторять, особенно когда человек на очень низком уровне, которому нужно еще там развиваться, развиваться, расти, расти, расти. Ему нужно иногда каждую практику делать там, по много раз. Но люди думают, что вот я сейчас один раз делаю, да, и все, и пойдет кайф. Ну, так не бывает. Поэтому, пожалуйста, мои дорогие, будьте внимательны к себе, да, потому что вы тратите самое драгоценное ваше время. То есть вы в этом году не получили отношения. В прошлом году не получили отношения, в позапрошлом не получили отношения. Некоторые приходят, говорят, я 10 лет одна, 5 лет одна. Представляете, какая дорогая плата? 10 лет лучше, лучшие годы, лучшие годы 10 лет. Она пробыла одна, проплакала в подушку, про, не знаю, там, обнималась со своей кошкой, чувствовала себя одинокой в празднике, еще что-то. Вот это дорогая плата. То, что деньгами, это всегда дешевле. Сколько бы мне отдали денег за знания, это все равно будет... Меньше, чем ценность знаний. Ну, для меня, во всяком случае, так. Поэтому на диагностике важно понять, на каком вы моменте. То есть, может быть, это нужно шаг за шагом начинать идти там с самого начала, с первого класса. да. То есть, кто-то уже в десятом классе, ему вот только к экзаменам подготовиться И все, за полтора месяца раз человек готов. Пошел уже в полет, в свое счастье. Да? а с кем-то нужно очень долго возиться. Поэтому на диагностике становится ясно, понятно, что и как. На диагностике я задаю несколько вопросов. Вы мне на них отвечаете. Вы не видите в своих ответах то, что вижу я. А я вам потом уже могу сказать, что у вас нужно исцелять, да, что у вас нужно транс, трансформировать, с чем надо работать, прокачивать. Какие моменты надо прокачать? Да, вот Какие моменты надо прокачать, становится понятно на диагностике борщи чистота многие женщины говорят вот я вам борщи умею и чисто у меня да там этого недостаточно для семьи Если вы э, хотите быть домработницей работницей своей семье то да этого достаточно но Если вы ищете работу то это нормально что вы говорите я вкусные борщи варю и у меня чисто Да вам будут платить зарплату Но если вы ищете мужчину зарплату он вам платить не будет и это тот минимум, который может женщина дать семье. Это просто минимум. То есть многие женщины, я знаю, очень много счастливых женщин, которые вообще не варят, не варят борщи. Она говорит, а пойдет в ресторан и Зачем я буду напрягаться? У меня есть другие дела. То есть женщина знает себе цену и понимает, как все это делать. Как э, вовлечь так, что мужчина ее не бросит ни в какой ситуации. Поэтому... Э, если вы идете на домработницу, то отлично, что вы умеете готовить борщи, и э, у вас чисто. Отлично. Но если вы хотите быть женой, это очень мало. Э, внешняя красота. Очень многие думают, что вот я там красивая, все, найдется какой-нибудь. Да? Очень часто девушки там, да, приходят ко мне в 50 лет и говорят, ни разу не была замужем. Почему? Потому что, скорее всего, тоже было вот это убеждение, которое нам приходит через э, великие голливудские фильмы, что красота – это главная ценность. Красота – да, это приятный бонус. Мужчина любит глазами, да, ему приятно смотреть на красивую женщину. Но практически из любой женщины можно сделать красавицу. Сегодня у нас, слава богу, салоны красоты. У нас есть э, хорошие практики, которые помогают вот эту внутреннюю красоту раскрыть на внешнюю. И все это можно сделать, да, то есть это все дело такое, делаешь, просто работай над собой, и все, и это все раскрывается. Вот когда у вас внутренняя красота, когда вы знаете, как с мужчиной разговаривать, как на него влиять, чтобы это было без манипуляций, потому что манипуляция некомфортна, мужчина рано или поздно понимает, что это манипуляция, перестает на него действовать. А когда это влияние, то оно не перестает действовать, потому что мужчина понимает, что это влияние, но ему комфортно от этого. Вот такая разница между манипуляцией и влиянием. Внутренняя красота, она важнее всего. То есть когда женщина может включать в себе пять ролей, да? можно посмотреть мои короткие ролики на всех соц, во всех соцсетях, в которых я есть. В коротких роликах я рассказываю про пять ролей. Здесь я уже не буду на этом останавливаться. Да? Умение понимать мужчину, влиять на него своим поведением, словами. Вот это очень важно, очень важно. То есть мужчины иногда как дети, но подзатыльник этому ребенку уже не дашь, уже поздно. А вот через слова вы можете повлиять на него и получить то, что вам нужно, чтобы он сделал. Умение находить решение в любой ситуации. Это тоже важный навык. То есть э, многие думают, что вот там женились и все, белая полоса. Но это нам тоже навязанное убеждение из голливудских фильмов. Но вот э, в ведических писаниях все истории начинаются с дня свадьбы. То есть как раз потом, после свадьбы, начинаются испытания, новые этапы, которые проходят пара. И здесь важно это понимать. То есть когда мы живем в ожиданиях, ну вот. Когда же у меня начнется белая полоса? Она не начнется, потому что пока мы живы, у нас все время будут испытания. Это как институт планеты Земля. Это наша душа получает это тело, чтобы получить новые опыты. И просто пожить легко. Даже иногда девушки-коучи, которые работают там в теме продвижения, в теме денег, приходят и говорят, ну почему нельзя просто вот быть счастливой? Вот просто. Ну потому что мы на планете Земля. И здесь это рост для нашей души. Это как институт. Вот можно прийти в институт и сказать, ну почему просто не можете мне поставить пятерку? Вот за то, что я красивая, и за то, что я вообще пришла сегодня. Вот поставьте мне за эту пятерку, почему я должна что-то учить, что-то сдавать, какие-то экзамены. То есть здесь точно так же. Мы в институте. Просыпайтесь, алло, и понимайте, что это обучающий институт планета Земля котором мы получаем новый опыт рост нашей души не только рост тела что вот была маленькая девочка стала взрослая женщина рост души в первую очередь личностный рост Вот это важно для нас поэтому отношения нам помогают быстрее личностно расти быстрее духовно расти это все очень важно понимать После свадьбы начинаются все испытания, да? только после свадьбы, то есть до свадьбы это еще так себе. Сейчас мы, конечно, живем в такие времена, когда мы сами должны себя выдавать замуж, да? то есть выполнять в ведических писаниях считается эти времена проклятыми, когда молодая женщина или молодой мужчина должны сами искать себе пару, то есть в древние времена эту работу выполняли родители, потому что они более мудрые, более опытные, они знают, как правильно сделать, они сходят к астрологу, которого проконсультируются по совместимости, увидят, что вот это подходит, а вот это не подходит пара. Сейчас это все утрачено, к астрологам никто не ходит, родители эту свою обязанность не выполняют, иногда уже нет живых родителей, да, кто уже там второй, третий, четвертый брак и так далее. Да? То есть здесь очень важно понять, что мы берем на себя ответственность, которая непростая. И здесь просто неподготовленному человеку, вот просто чтобы раз и получилось, но не бывает такого. Я вас уверяю, не бывает, потому что сегодняшний день реально э, кучу денег зарабатывают блогеры, которые говорят, да, сейчас ли мы там крекс, пэкс пэкс и все у вас будет, прям все, завтра придет мужчина в вашу жизнь. Люди платят, пусть маленькие деньги, но завтра мужчина не приходит. И, на мой взгляд, это дорого. Даже если вы какие-то деньги заплатили, а результата нет, это дорого, вы напрасно заплатили эти деньги. А когда вы приходите, у вас есть результат, уже не важно, сколько вы заплатили. Это дешево, потому что результат получили, а результат все равно дороже денег. Вот это нужно понимать. Чем больше лет женщине, тем ценнее в ней мудрость. В ее словах, в ее поведении, в мимике, в жестах. Если женщина не может быть мудрой, если она только вот я там женщина, вот любить меня за то, что я есть, да, все, она проигрывает, она в лучшем случае будет привлекать мужчин, которые будут с непристойным предложением, а те женщины, которые понимают, что мудрость здесь цена, а обретают эту мудрость, они ее потом могут своим детям передавать, причем детям передается по умолчанию чаще всего, кто-то в роду один начинает получать знания, а все по цепочке, по умолчанию начинают правильно думать, начинают э, почему-то какие-то озарения, инсайты приходят. Да? То есть здесь это очень важно понимать, что вы отучились, вашим детям повезет. Мама несчастна, дети несчастны. Дети смотрят на маму и не хотят вообще отношений никаких с мужчинами. Я просто сталкиваюсь с очень большим количеством семей, в которых девочкам там 25-30 лет, 35, и они, насмотревшись на своих родителей, как они все время ссорятся, Вообще не подпускает к себе парней. Даже жениха еще ни разу не было. То есть это ну, очень страшно. То есть это род практически вымирает. Когда она в 40 лет одумается и пойдет жениха себе искать. Когда всех хороших разобрали. Ну то есть здесь тоже стоит подумать о своих детях. Цели и их соответствия. Да? Часто очень женщина хочет там, принца на белом коне, а сама а, только борщи умеет варить. Да? Ну извините за такую прямолинейность. Ну, то есть мудрости нету, как с мужчиной общаться, она не знает, но хочет богатого, хочет успешного, хочет там умного, не лысого, не с животом, не знаю, там, еще что-то, то есть я предлагаю все-таки посмотреть на это реально, да? то есть на сегодняшний день какова реальность, что на сайтах знакомств смотришь на мужчин нашего возраста, они лицо кремом не мажут, сразу это видно, да. Там спортзал э, мало кто ходит большинство у всех пиво и там, сигаретка я не знаю там как, какие-нибудь чипсы как, какая-нибудь еда которая портит им здоровье да? то есть мужчину приходится практически вытаскивать вот из этого состояния приводить в порядок чтобы он э, возвращался в нормальное состояние кормить его полезной едой и восстанавливать мужчину приходится да? То есть часто и в том числе и влиять на него, можно сказать, воспитывать, то есть выравнивать его туда, куда нам нужно. То есть по большому счету, что такое мужчина на сегодняшний день? Это материал, это пластилин, глина, из которого женщина-мастер должна слепить то, что ей надо при помощи своей мудрости, при помощи умения влиять на мужчину при помощи вдохновлять его, подталкивать на какие-то поступки через определенные фразы, не, не под затыльниками, как его мама там подгоняла, да? а другими моментами, не манипулированием, ни в коем случае я против манипулирования. То есть есть очень экологичные э, моменты, которые помогают очень хорошо влиять на мужчин. И, может быть, не в этот же день, но вот э, за мои шесть лет с мужем у нас произошли очень большие изменения. То есть у него идет постоянный рост, и он этого не замечает. Ему кажется, что ничего не происходит. То есть все идет маленькими шагами, ему комфортно, классно. Но когда ему показываешь фотку там, до и после там, того, что мы сделали на даче, что-то еще, какое-то наше творчество, он понимает, что он вырос рядом со мной. И с другими женщинами этого не происходило, потому что мудрости и влияния а, у них не было. Всего-то навсего. Поэтому мы, мужчину, ведем. И э, важно привести его к результату, который мы ставим перед собой, результат. Тогда это ценность. Такой женщина и мужчина никогда не захочет расставаться. Когда женщина пришла на все готовое, только хочет использовать это, здесь это какая ценность мужчине? Только в ее внешней красоте. Но ну, Сколько рядом красивых женщин? Она сразу начинает проигрывать э, конкуренткам при каких-то первых же ссорах. А когда женщина умеет из ссоры выйти на более высокий уровень отношений, вот это уже умеют единицы, вот это великая мудрость, вот это творчество в отношениях. И поэтому э, нужно соответствовать тому, чему мы какую цель мы перед собой мужчины ставим. Защита своих границ. Очень важна защита границ. Возможно, что даже время от времени нужно будет снова защищать границы, снова защищать границы. То есть где-то мы расслабляемся и начинаются атаки. Да, какие-то слова, какие-то фразы, какие-то поступки. Но это вселенная через окружающих нам показывает защити свои границы. Когда мы это понимаем, начинаем действовать, то все выравнивается, все начинают уважительно разговаривать, со всеми все хорошо, и никого не возникает желания нападать. то есть Вот даже такие вот моменты. Понимание и уважение себя, да, принятие себя. Такой, какая есть, с кривыми ногами, там, с маленькой грудью, с морщинками под глазами, с рыжими волосами, с конопушками, я не знаю, там еще какие-нибудь, да, можно. Ну, это я свои перечисляла, но я думаю, что у каждого, наверное, есть свое, какие-то моменты, да. То есть вот такой принять себя, принять себя на все 100% и вообще вот гордиться такой, какой, какая есть. Ну и что, что у меня столько недостатков? Я люблю свои недостатки. Да? То есть, вот в этом понимании женщина тоже становится притягательной. То есть, когда мы себя критикуем, недооцениваем, сомневаемся, пойдет, не пойдет, это тоже играет очень такой не в нашу сторону роль. Поэтому уважение себя очень важно. Мы себя уважаем, мужчина нас уважает, на работе нас уважает, шеф уважает. Все, как только я себя перестала уважать или где-то засомневалась, тут же мир показывает, опа. Тут же все вокруг начинают сомневаться, что-то там, э, уважение к мужчинам. Да, это тоже очень важно. Женщина говорит, вот там всем нет хороших, да, то есть это что, обесценивание мужчин всех вообще. Вот я не вижу хороших, да, то есть она что делает, смотрит на недостатки, а у всех есть половина белая, половина черная, у всех это надо принимать. То есть если вы ищете в мужчине недостатки, вы их найдете. Если вы ищете достоинства в мужчине, вы тоже их найдете. Но это важно, ваш выбор, что вы ищете, что вы ищете, можно всех закритиковать, всех, поставь перед вами миллион хороших парней, вы в каждом найдете недостатки и закритикуете, если вы ставите перед собой такую цель. Поэтому в первую очередь нужно понять, что мужчины это, если мы одного обесцениваем, мы в его лице обесцениваем всех мужчин, и другие мужчины начинают видеть это, чувствовать как что вот с этой женщиной некомфортно рядом, она может обесценить, она может обидеть, она может задеть словом, еще что-то, подколоть, сарказм, еще что-то. Все, вы теряете шансы. То есть нужно, даже если мужчина вам не нравится, все равно с ним уважительно разговаривать. Тогда это тоже вырабатывается. То есть внутри нас есть программы, которые нужно просто проработать, получить из них ресурс плюс, и они перестают на вас влиять. Я уже объясняла, кстати, про впечатление, вот эта печать, которая остается в теле памяти. Посмотрите мои видео на YouTube, на есть, да, на... даже на этом есть, на Рутубе тоже есть, кому где удобно, да. То есть есть такие у меня ролики. Баланс брать-давать, да, то есть сколько, мне кажется, о балансе говорил, да, уже. Баланс брать, давать тоже очень важно. То есть сколько мы даем, столько мы должны получать. Если вот этого инь-янь не получается ровного, да то есть э, вы дали там 90%, а вам там 10% перепало, да, то все гармония нарушается, вы закрываете мужчине поток изобилия. То есть его поток изобилия закрывается потихоньку, потихоньку, но ну, закрывается. То есть вы должны это контролировать. Женщина должна контролировать. Обиды родители часто не дают увидеть хорошего мужчину. Прямо вот шоры какие-то возникают, и вот... Рядом есть хорошие мужчины, женщин не видят. У меня очень часто приходят девушки Москва, Петербург, когда говорят, ну нету хороших мужчин. Девочки, говорю, ну, я бы поняла, если бы вы там сказали, я там из Дубовки, у нас три дома, в два ряда, и вот нету хороших мужчин. Ну тут понятно, да, тут большая вероятность такой ситуации. Но когда в Москве, в Петербурге люди говорят, что нет хороших мужчин, но это все-таки что-то с, вот с этими шорами. То есть надо эти шоры снять, и потом уже действовать, рассматривать других. То есть Девушки, которые приходят ко мне в наставничество, мы прорабатываем такую ситуацию, смотрим, где у них там эти шоры, как, убираем эти шоры. И э, что происходит? Сразу возникает вокруг 5-6 классных парней. Они говорят, откуда они взялись? Я вообще не понимаю. Просто, оказывается, столько классных после проработок. И все, она остается в отношениях. То есть это именно внутри, внутренняя составляющая. И обидные родители тоже играют очень сильную роль. Если э, мы не принимаем маму или где-то мы там на нее обижаемся, то э, мы влюбчивые к вороной влюбляемся вот в первую попавшуюся, которая даже не стоит доброго слова. Если мы с папой конфликтуем и где-то там не принимаем какие-то его поступки, обижаемся на своего отца, то наоборот, да, никто вокруг не нравится. То есть мы во всех мужчинах видим какой-то рикошет от нашего отца, и вот не хочется входить в эти отношения. То есть здесь тоже это надо прорабатывать. Это тоже внутри нас, внутри составляющая, да, в голове или в душе, где-то они хранятся. Влияние планет э, в натальной карте тоже играет серьезную роль. То есть мы знаем, что там у нас без конца какие-то планеты становятся в такие вот позиции, в которых они влияют на всех, на нас. А еще есть ли влияние в каждой натальной карте, у каждого человека. И поэтому очень важно тоже посмотреть в натальной карте, что там у вас и как, какие планеты надо проработать. Я предлагаю розыгрыш, розыгрыш натальной карты по моменту, то есть прям короткий такой, короткая сессия для каждого человека, минут на 30, мы там посмотрим просто, какие планеты нужно поработать, чтобы человеку стало легче. Ну, что еще успею сказать по, по деньгам, по финансам, по отношениям, по вашим предназначениям за 30 минут. Я готова это сделать. Розыгрыш будет проходить здесь, под видео. То есть там, где вы видите видео, под видео. Пишите комментарии. И на следующей неделе, ровно через неделю, Будет розыгрыш. Все, кто напишет комментарии под постом, все становятся участниками розыгрыша астрологического э, гороскопа. Нужно в комментариях написать ответ на вопрос, что сейчас вас больше всего волнует, что сейчас, какую проблему вы хотели бы решить с коучем. Подумайте, у кого-то финансы, у кого-то это отношения, у кого-то это здоровье, кому-то просто хочется знать свое предназначение и вот наконец-то выбрать свой путь, чтобы на работе себя чувствовать комфортно, получать удовольствие от того, что вы работаете. Вот все эти моменты э, тоже можно проработать. Давайте вы напишите внизу под видео и лайки. Ваши лайки помогают продвигать мое видео, чтобы э, умная лента показала большему количеству людей. Жду вас тогда в комментариях и через неделю разыгрываем один гороскоп, астрологический гороскоп. Дорогие мои, обнимаю вас и увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.